Четверг, 15 марта, и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это обновление максимальной значения вчерашней торговой сессии, то есть уход выше уровня 1.24.12, ну и далее движение в область 1.24.64. Возврат к продажам по данному активу будет рассматриваться после преодоления минимальной значений вчерашнего дня. Это отметка 1.23.46. Okay. <laughs> По паре британский фунт-американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это обновление максимальной значений 14 и 13 марта, ну и далее движение на отметку 1.4126. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальной значений вчерашней торговой сессии, которая находится в области 1.3925. А пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели роста – это уйти выше а, максимальных значений в области 1.30 с последующими целями движения на 1.31. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений вчерашнего дня на уровне 1.2921. А пара американский доллар и японская иена продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению находятся в области минимальных значений, которые мы видели 6 и 5 марта. Это область 105.50, следующая цель 105.16. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления миним... максимальных значений вчерашней торговой сессии, которые находятся на отметке 106.74. А по паре австралийский доллар и американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это обновление, во-первых, максимальных значений вчерашней торговой сессии, то есть уход выше уровня 1%. 0.7915 и движение далее в область 0.80. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений, которые мы видели 13 марта на уровне 78.47. Еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению находятся в области 87.90, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальной значении вчерашней торговой сессии в области 88.80. А по золоту тенденция восходящая также сохраняется. Цели роста находятся в области максимальной значения 7 марта. Это уровень 1340-1342 доллара за тройскую унцию. Ну а возврат к продажам будет актуален после преодоление минимумов а, на уровне 1321, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. А по нефтемарке Brent пока в приоритете остается тенденция восходящая. Цели роста – это уход выше уровня 65.88, ну и далее движение на 68.30. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений 12, 13 и 14 марта в области 64.11. А по индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. В том случае, если индекс может закрепиться выше уровня 12 12.324, то есть максимум, который был зафиксирован вчера, то данный а, паттерн даст предпосылки на возобновление восходящего сценария с целями роста до отметки 12 12.690. Ну а цели по снижению, то есть в том случае, если все-таки индекс DAX удержится ниже а, максимальной значения вчерашней торговой сессии, это обновление минимумов в области 12 12.121 с последующей целью снижения на 11.779. Биткоин вчера во второй половине торговой сессии смог закрепиться ниже минимальной значения 13 марта, что в рамках часового таймфрейма у нас на текущем момент также приводит в фазу нисходящего движения. Цели по данному снижению находятся в области 6568 долларов за один биткоин. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашней торговой сессии на уровне 9300.